Добрый вечер. Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. Если климатический май так и не стал, несмотря на все ожидания, наполненным тепла и солнца, то событийный май в самом прямом смысле переполнен огромным количеством событий и представляется очень непростым выбрать из этого числа значимое, что происходило в эти дни. А потому сделаем сегодня акцент преимущественно на том, что напрямую связано с Казанским университетом. Итак, начнем прямо с понедельника, 15 мая. В этот день в историческом зале Музея Казанского университета прошло заседание ректората, на котором среди прочих значимых вопросов впервые широко развернута была представлена работа относительно нового, но стратегически важного для КФУ подразделения университетской клиники «Казань».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 А сейчас о весьма интересной и значимой конференции, что прошла на минувшей неделе на базе Института экономики, управления и финансов КФУ. Но прежде одна ремарка. Мы много говорим о значимости вопросов, связанных с качественной подготовкой управленцев разного уровня. И часто при этом подразумеваем, что эта проблема существует исключительно в России и в странах постсоветского пространства. Между тем, в сегодняшнем мире практически каждая страна в разных формах и по разным причинам испытывает сложности и даже кризис в определении верных подходов к тому, как готовить тех, кому можно без страха доверить управление государственными и муниципальными. Системами. Как раз о новых технологиях и новых подходах к политико-управленческим решениям правительств разных стран шла речь на 25-й международной конференции организации, ориентированной на проблемы государственного управления «Не спаси». И обсуждать непростые и деликатные вопросы госуправления собрались более 150 гостей из 35 стран мира.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 В некоторой степени существенным, но весьма специфическим дополнением к конференции «Не спаси» стал большой сбор кадровых служб государственных структур, предприятий, организаций, обсуждавших проблемы коучинга в бизнесе и государственном управлении, что прошло на минувшей неделе в стенах высшей школы государственного муниципального управления КФУ. Сегодня уже мало какая серьезная компания, крупные бизнесмены и политики не пользуются услугами собственных коучеров. Людей, помогающих ориентироваться в сложнейших хитросплетениях управления. О чем говорили на казанской площадке лучи коучера России. Смотрите сами. Коучинг в бизнесе, государственном управлении и в жизни открыли для себя представители различных кадровых служб, государственных структур, предприятий и организаций в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. На прошедшем тренинге участникам рассказали, как научиться и научить добиваться профессионального успеха. В отличие от любого другого мастер-класса, работа с коучингом сфокусирована на достижении четко определенных целей вместо общего развития. Главными спикерами данного мероприятия стали член Ассоциации ведущих преподавателей. Бизнес-образования МБА России Елена Селезнева и ассоциированный сертифицированный коуч Елена Челакиди. По словам приглашенных экспертов, потенциал человека не имеет границ, и знания основ коучинга способны помочь раскрыть новые возможности. Трудно спорить с тем, что каждый из нас знает о себе и своих трудностях гораздо лучше, чем любой консультант, и сам способен наилучшим образом и наиболее эффективно помочь себе. Знание основ коучинга способны помочь человеку активизировать его возможности и развить осознание. А сейчас традиционный для нашего информационно-аналитического шоу обзор из шоурума КФУ за неделю. Здесь в эти дни побывало целое созвездие известных спикеров, представлявших самые разные подходы и, взгля и взгляды к развитию медиасистемы. Вот только один пример разности взглядов. Если Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», на вопрос о будущем печатных СМИ отвечал с некоторым оптимизмом, по крайней мере, в отношении тех, что носят узкоспециализированный, если хотите, элитный формат, то его коллега, известный журналист и телеведущий Андрей Максимов, уже сегодня не видит никакой роли и места печатным медиа. А композитор и певец Дмитрий Маликов, в последние годы являющийся интернет-кумиром молодежи, и вовсе высказал сомнение в том, сохранится ли в ближайшие годы традиционное телевидение. Впрочем, я вам предлагаю через отбивку посмотреть фрагменты каждого из этих больших и содержательных мастер-классов, которые в одночасье разлетелись не только по КФУ, но и по просторам всемирной сети. Три дня тому назад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 это такой проект, который называется «Босфит», вы, наверное, знаете. Да. Вот это первые, они первые, вот они первые сейчас, и сейчас уже надо бежать за ними вдогонку. Кстати, «Босфит Россия», «Босфит Раша», да, до прошлого года, знаете, сколько людей работал на этом потрясающе? Один. Сидел парень в Волгограде, получил лицензию от британского «Босфита» и создавал продукт. Один.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 Ой, читать их сайт невозможно, эти расшифровки бесконечные там. Ой, это видео смотреть у них невозможно, 40 минут видео этого плохого, кто будет это смотреть? Никакой, если только Веллер там что-нибудь не кидает, там ni... Ni... Ni... Ni... Ni -ni... ничего не происходит. Я уже думаю о том, как делать, чтобы каждый раз кто-нибудь что-нибудь там чечатку какую-нибудь станцевал. Вот. но видел просто плохо. И вдруг Твиттер. О, быстренько, бум, бум, бум. О, а сюда перешли. Бум, бум, бум. О, а сюда перешли. Буд бум, бум, бум. О, а здесь комментарии. Бум, бум, бум.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 Будущее у печатных изданий? Нет. Почему? А почему они будут? Откуда оно возьмется? Есть очень большое будущее у радиожурналистики. Пока есть машины. У радиожурналистики, мне кажется, вообще будущее гораздо лучше, чем у всего остального. Чем у телевизионной журналистики. Что касается телевизионной журналистики, я не знаю. Но я знаю, что молодые люди вашего возраста, они предпочитают смотреть, работать с компьютером, а не с телевизором. У печатной журналистики будущего нет, потому что я не понимаю. А какой-то зачем? Зачем? Для чего читать газету, даже сейчас? Газету может читать в самолете, пока нет интернета. Будет интернет в самолете, и тогда она там нет. зачем? Мне кажется, что в общем нет. Причем нету очень, очень скоро. Это вот, мне кажется, что печатная журналистика она, так, она собственно говоря, уже же видает она Почему? Я не знаю, как в Татарстане, но в России я не помню, когда бы обсуждали статью в газете. Я не помню такой ситуации, чтобы вот люди говорят, ты читал вчера в известиях, т, т, т. я не помню этого. Я видел по телевизору, да, опять эти придурки спорили, это говорят люди бесконечно. А чтобы в газетах, я такого не помню. Если газета перестает влиять, значит она перестает влиять. Я работаю колумнистом российской газеты с большим удовольствием. Мне это все очень нравится. Я каждый месяц жду, что мне скажут, все, хватит, все, до свидания. Ну, я скажу, до свидания. Но это отчасти э, такой, ну, такой привет моему прошлому, потому что я же очень много работал в газетной журналистике, мне интересно это делать. Но, в принципе, я, я не вижу места газетной журналистики даже, даже сейчас. А уж там через 15-20 лет я не вижу этого места. То, что...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 Вот. Я понял, что надо просто, просто нужно освежать команду, нужно освежать свое отношение, нужно, нужно идти в ногу со временем, да? да, время жесткое. Такие, так сказать, романтичные мальчики а Дима Маликов в 90-х, они, так сказать, сейчас не очень востребованы. Сейчас лысые, со шрамами, это самое, в очках таких, да, вот. герои игр, так сказать, и так далее.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 Не зарастала в КФУ в минувшие дни и тропа многочисленных иностранных гостей Вот, скажем, представители высшей научной организации Китайской Народной Республики Знакомство с научными разработками Татарстана начали именно с Казанского университета Гости так сказали, что были увиденным, просто приятно удивлены Представителям Высшей научной организации Китайской Народной Республики, которая является одним из ведущих центров фундаментальных исследований в области естественных наук, открылись двери крупнейшей российской кузницы кадров Казанского федерального университета. В программу визита китайских ученых в КФУ было включено знакомство с лабораториями ВУЗа и разработками университетских ученых. Гости ВУЗа рассматривают возможность сотрудничества с Казанским федеральным университетом. И на то есть ряд весомых причин. Мы заинтересованы в сотрудничестве которые откроет для нас много новых возможностей. Такие, как реализация программ двойных дипломов, аспирантуры и так далее. Я думаю, что у нас все получится. Делегаты отметили важность и практическую значимость возможного сотрудничества КФУ с Академией наук Китайской Народной Республики. Несмотря на то, что Россия и Китай государства совершенно разные, но тем не менее все же являются многовековыми соседями. В своем развитии Россия и Китай сталкиваются с похожими научными задачами, совместное решение которых, на взгляд делегатов, будет намного эффективнее. Мы приятно удивлены уровнем исследовательских работ Казанского федерального университета, так как мы сами представляем Институт передовых технологий. Нам будет очень интересно сотрудничать с вами. Согласитесь, от подобного сотрудничества Казанский федеральный извлечет много пользы. В течение дня делегаты посетили лаборатории нескольких институтов КФУ. Теперь китайская делегация планирует обсудить и обменяться мнениями по дальнейшему сотрудничеству и наметить новые направления научных исследований. И в завершении о мыслях и чувствах и приятного удивления и восхищения, что испытывают от университета и Казани обучающиеся здесь иностранные студенты. На сей раз магистрант высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ из Ирака подготовил свой сюжет из Казанского Кремля, где он воочию обнаружил символы толерантности, дружбы, мирного сосуществования народов и религий в Татарстане. Я прощаюсь с вами на этом ровно неделю, а вы смотрите сами о том, чем по праву дорожим мы и чем искренне восхищаются те, кто приезжает к нам в гости. Здравствуйте, я Дзей Дашти, я иностранный студент из Ирака, живу в Казани уже два года. Учусь на магистратуре в высшей школе журналистика Казанского федерального университета. Сегодня я хочу рассказать вам о любимом месте в Казани. Это Кремль. Казанский Кремль – одно из самых старых мест столицы Татарстана. Это не просто музей-заповедник. Здесь находится и административные здания. Но мы сегодня посмотрим на уникальные старинные постройки, исторические и архитектурные памятники тысячлетного города. В 2000 году Казанский Кремль был выключен в список всемирного культурного и природного наследия уныска. Здесь есть даже специальный знак. Каждый год сюда приезжают около 3 миллионов туристов. Казанский крем состоит из восьми башен. Самое главное – это Спасская башня. Построена она во второй половине XVI века. Мы через нее вышли на территорию музея. Как и во всех музеях-заповедниках, здесь очень много киосков для туристов. Здесь продаются сувениры с татарской символикой. Есть даже татарские халаты и головные уборы, тюбетики для мужчин и калфаки для женщин. Я с удивлением узнал, что в Казани есть своя песенская башня. Это подальшая башня Сюмбике. Она наклонена почти на 2 метра. Башня названа в честь татарской царицы Сюмбике, И вокруг нее много красивых историй и легенд. Туристами рассказывают, что если прикоснуться к стене этой башни, то обязательно найдешь свою любовь. Казанский Кремль. Это не только исторический символ города. Тут находится резиденция президента Татарстана. Здесь проводятся официальные встречи. Удивительно интересно, что в Казанском Кремле находятся рядом два святилища: православное и мусульманское, как символ мирной жизни. Сейчас я стою у мечети куль Мечеть Мечет куль главная дежурма мечет Республики Татарстан и Казани. Внутри нее находится музей ислама, но это работающая мечеть. Здесь читают намазы и проповеди. По большим мусульманским праздникам в мечети собираются полтора тысячи человек. На площади перед ней могут разместиться еще 10 тысяч мусульман. В нескольких метрах от самой большой мечети Татарстана стоит Благовещенский собор. Он один из самых старинных памятников архитектуры в Казанском Кремле. Он был построен в 16 веке. Сейчас в соборе находится уникальный музей православия Казани. Он открыт для туристов. Здесь собираются любители истории Казани. Но это не просто музей. В Благовещенском соборе по православным праздникам приходят службы для верующих. Казанский Кремль – это удивительное место. Из мечети звучит азан а в соборе рядом колокола. То, что мы видим здесь, это совместная мирная жизнь христиане, мусульмане и другие религии. Это редкость в современном обществе. Если хочешь понять совместную мирную жизнь с точки зрения религии, тогда тебе надо посетить Казан.